Вы сегодня представляете книгу пять лет спустя Одесса. 2 мая события. Что вы можете рассказать об этой книге и как родилась мысль об создании этой книги? Кто ее авторы? Сегодня мы в Афинах встречаемся с читателями, и я представляю эту книгу об Одессе. Это итог пятилетней деятельности на территории Европы. Вот. Авторами книги выступают вообще-то немцы, которые находились все это рядом со мной в это время. И вы знаете, мне казалось, что я все, что делаю на протяжении пяти лет, я это знаю, помню. Вот. Но в итоге оказалось, что я очень хорошо помню, только хорошо помню события именно 2 мая 2014 -го года. То все, что как происходило. Вот. А то, что я делаю на протяжении пяти лет, оно начинало у меня уже перекрывать. Одни события, другими накрывались. И тогда мои друзья, вот живущие в Германии, авторы этой книги, они сказали, Олег, наверное, пришло время, что нужно положить на чистый лист бумаги все, что ты делаешь, потому что еще с каким-то приходом пройдет какое-то время, и многое начнется забываться. Вот так появилась эта книга. Почему именно немцы взяли за это дело? С чем это связано? Есть какие-то причины, какие-то основания? Или это просто так спонтанно получилось? Дело в том, что один из авторов книг, книги, это Садий Исаков, он был, пытался побывать в Одессе в 2016 году, 2 мая, и его депортировали с Украины. Вот под предлогом, что он в 2014 году брал интервью у меня, и поэтому он опасен для государства Украина, его депортировали. Поэтому Сади также решил свою историю выложить на чистый лист бумаги. Франк Шуман, второй автор книги э, «Немец», он в 2000 в 2018 году был в Одессе 2 мая, и он своими глазами, как журналист, писатель, увидел то, что происходит в Одессе. Он увидел сам лично марши националист, националистов, он слышал какие там призывы, и он также решил эту историю положить на чистый лист бумаги. Но, как мне еще кажется, дело в том, что... Граждане Германии пережили фашизм и они знают, какие могут быть последствия тому, если проспать вот эту вот историю зарождающегося фашизма, то, что когда-то Германия это упустила мимо себя, да, и их фашизм завел в тупик и разрушение государства Германия, вот, миллионы загубленных жизней, поэтому немцы... Они очень э, болезненно переносят информацию о фашизме, о национализме и очень внимательно к этому относятся. Поэтому, вот, скорее всего, «А немцы «А так и решили, что... «А Поэтому, скорее всего, что... вот вот тут историческая память немцев, она их как раз толкает на то, что они более всех внимательно относятся в Европе к фашизму. У меня вопрос. Сейчас к власти пришли, скажем так, команда Зеленского. Это новые люди, новые, вроде бы, нов, ну, новые люди пришли. Но почему-то ничего не изменилось по поводу отношений к Одессе. И те же самые... Боевики бегают по улицам, те же самые нацистские лозунги, те же самые Азов, С-14 и так далее, делают все, что им хотят. Есть какие-то, по вашему мнению, изменения или какие-то надежды на то, что что-то изменится в лучшую сторону? когда вот, проходили выборы нового президента Украины, я тогда сказал, что я за то, чтобы остался Порошенко. Почему? Потому что Порошенко за пять лет привез, привел Украину к катастрофе. И еще бы пять лет да, привели к тому, что народ бы как, конкретно уже устал от этого, и произошли бы, произошли бы радикальные перемены в истории и в политике Украины. А приход Зеленского к власти, он на пять лет снова отодвигает решение на вопросов потому что граждане украины начинают жить надеждой на то что а может быть на протяжении пяти лет что-то изменится так вот я уже не единожды говорил о том что за первые вот своих полугодия правления зеленский он три раза был в одессе то есть он нашел возможность побывать на юмористическом шоу, он нашел время побывать на Черном море, там своими красными там шортами красовался на пляже, но он не нашел возможности подойти к зданию дома профсоюзов. Мы уже все знаем, что там погибли именно граждане Украины, там нет других национальностей и одесситы. И он не нашел возможности прийти и отдать дань памяти погибшим как в Доме профсоюзов, Также он мог пойти э, на Соборную площадь и отдать дань памяти двум украинским националистам да, погибшим. Но он бы показал э, свое отношение, что Украина единая, как он заявлял на своей избирательной кампании, что нет у нас разделения, да? но в то же время он боится это сделать, потому что вот это маргинальное националистическое меньшинство, которое есть в Украине, оно ему не дает возможности реализовать то, что он заявлял. Но, как мне кажется, он и их это не реализует, потому что постоянно звучит информация о том, что Зеленский это проект Коломойского, а все одесситы знают, что как раз Коломойский виновен в тех событиях, которые произошли в Одессе в 2014 году. Потому что Коломойский на тот момент поддерживал и финансировал правый сектор отношения с Дмитрием Ярышем. И даже в Украине висели бигборды на которых было написано, что за каждого сепаратиста готов заплатить там, 10 тысяч долларов. Поэтому я не думаю, что Зеленскому кто-то что-то позволит изменить э, радикально, кардинально э, в Украине. И я сам встречался с Зеленским в Берлине э, в июне 2019 года. Он был э, на встречах там, с правительством Германии. Вот Я нашел возможность с ним встретиться, я ему передал письмо, обращение от политиммигрантов ну, в своем лице и от полит... других политиммигрантов вот, с предложением, ссылаясь на инаугурационную речь Зеленского, где он говорит о том, что он ждет граждан Украины, которые когда-то выехали, вы можете возвращаться и строить Украину. Я получил э, ответ и с аппарата президента, и с генеральной прокуратуры, и с Одесской прокуратуры, там ничего конкретного нет, э, никаких объяснений для меня как политэмигранта, потому что я спрашивал политическую безопасность, а не уголовную. Меня уголовное преследование не интересует, меня интересует политическое. Могу ли я заниматься своей политической деятельностью на территории Украины? И я этот видеоролик, который я во время передачи сделал, я его не выкладывал, ну... Несколько месяцев, будем так говорить. Да, до октября месяца я не выкладывал. Почему не выкладывал? Потому что я надеялся, что, может быть, кабинет министров и президент что-то изменят. И когда в парламенте Украины был поднят вопрос о создании новой комиссии по расследованию преступлений трагедии в Одессе 2 мая, и тогда парламент отклонил это решение о создании этой комиссии, мне ничего не оставалось, как выложить этот ролик и сказать, что одесситы и граждане Украины за Забудьте о том, что что-то в Украине поменяется, потому что решение Верховной Рады о отмене создания этой комиссии звучит в том, что президент Зеленский получил от меня письмо и книгу, и никаких решений не было принято. Ваша поездка в Грецию, насколько я понимаю, это уже третья по счету страна, которую вы представляете. Германия, Венгрия, кажется, да, если не ошибаюсь? А где я книгу представляю? Да да, да, да. В каких странах вы были? Ну За эти пять лет нахождения на территории Европейского Союза я вообще-то посетил 18 государств, но не с книгой, а 18 государств. Я провел ну, несколько сот всевозможных встреч, дискуссий, фестивали документального кино. Вот. А книга, да, она издана в августе 2018 года на немецком языке. И на русском языке в Германии сначала. Вот. И поэтому мне приходилось ее демонстрировать в основном в странах, где э, немецкий язык э, люди понимают. Вот. Поэтому это была э, Австрия, потом с, с книгой я, правда, э, в Голландии был, в Швеции. Вот. И в Будапеште, в Венгрии, я был, но там я ее демонстрировал как русский и немецкий вариант с переводом. Переводчик там переводил то, что я говорил. И Венгры тоже были заинтересовались в том, чтобы издать книгу. На венгерском языке, вот, и также заинтересовались итальянцы на итальянском языке, но первые, конечно, это вот греческие наши товарищи, которые первые перевели книгу вот на греческий язык, поэтому, будем так говорить, зарубежная встреча с читателями, так как я нахожусь территориально в Германии, то такая большая и важная для меня встреча это Греция сегодня. Как общественности политики этих стран, где вы были, где вы презентовали эту книгу, реагировали на... реагировали на эту книгу, собственно говоря, на это события, на все, что произошло в Одессе и на то, как ее описали эти события авторы этой книги? Есть такое общеевропейское политическое лобби, да, которое старается события Одессы 2 мая и все, что происходит на Украине после вооруженного захвата власти в Украине, стараться от этого уйти. Да. Есть определенный взгляд политика, потому что европейские политики принимали самое активное участие в событиях Киевского Майдана. Многие европейские политики стояли на сцене Киевского Майдана. Поэтому все мои вот такие вот встречи, к тому же вот это. Демонстрация книги воспринимается политиками, ведущими в штыки. В основном более-менее приветствуют встречи, это левые движения. То есть левые движения. А вот как раз либеральная тусовка, демократические партии стараются от этого уйти подальше, вот, не поддерживают. И у меня в Германии были случаи, что мне просто отказывали в помещении, то есть сначала давали помещение, но потом, как только появлялась реклама о том, что в этом зале будет встреча с читателями и будет там один из участников этих событий рассказывать об этой книге и будут авторы книги, в адрес хозяева помещения поступало письмо от как неравнодушных жителей Германии да, в лице бывших моих соотечественников в основном украинцев и там писали, если вы предоставите площадку для демонстрации этой книги, считайте себя там, такими же агентами Кремля, то есть это удачный такой штамп, который можно повесить да, и европейцы, которые предоставили это помещение, но они вне политики их не интересуют, да, они просто помещение но они тогда уходили от этого так у меня было сорваны мероприятие в Дрездене в Потсдам, в Берлине, так, в Мюнхене, то есть просто отказывали в помещении и все. Даже такие площадки, как демократический дом в Берлине. Вот. Поэтому, А на встречах, которые приходят люди, да, ну, в основном, конечно, приходят те, кто поддерживает нас. И на этих встречах эти люди, конечно, присутствующие в зале, они, может быть, для себя узнают немножко что-то больше, да, сообщения со мной, зададут вопросы, может, у кого-то там появились какие-то сомнения в том, что происходило, правда, неправда, да, потому что информации полно в интернете. Но я всегда за то, чтобы на этих встречах были как раз оппоненты, которые не доверяют, да? Вот. Но, как оказалось, они на встрече стараются не приходить, но наносить удар в спину они гораздо. И немецкий вариант книги у нас сейчас в таком запрещенном варианте. Да, нас, мы проиграли там суд, и нас попросили одну главу из книги убрать. Потому что немецкий автор Франк Шуман, в своей одной из глав, где, которую он написал в этой книге, он там упоминает имя одного человека который мешал в демонстрации этой книги. Ну и как... Нет, нет, в русской версии в ее в еще в не в было. В греческой ее тоже нет, потому что мы не хотим Франка дальше подставлять, потому что там большие штрафные санкции. Книгу попросили изъять со всех этих интернет-магазинов. Вот. А вообще интерес был большой, потому что в течение где-то двух месяцев мы продали там... Через интернет, Амазон, где-то больше 100 экземпляров. То есть интерес был. Вот. Ну а сегодня, я же говорю, в греческом варианте этого нет. Только для того, чтобы не подставлять авторов книги, и не было на них дальше оказано давление. Вот. Потому что, как нам сказали, типа, мы проиграли. Почему? Потому что человек типа, не публичный, почему вы о нем говорили в книге. Хотя человек сам залез в эту историю, сам начал срывать на мероприятие, поэтому о нем написали. Твое впечатление о сегодняшней встречи с греками, как был интерес, какой интерес, что поняли ли местные жители о том, что произошло в Одессе? Ну, как я видел, интерес у людей был. Почему? Потому что было хорошее количество вопросов и даже времени на выделенное на встречу не хватило, и по окончанию встречи еще продолжались вопросы. Я, конечно, не все успел и не обо всем смог сказать, но основное, что я хотел донести людям, я, надеюсь, сказал, а остальное они прочитают в книге, кто приобрел, кто-то на контакты выйдет, я отвечу. Что понравилось, что это живое общение, что люди многие... Слышали о том, что произошло в Одессе. Многие интересуются событиями, как сегодня живет Украина. И надеемся на то, что те, кто здесь поприсутствовал, разнесут информацию дальше. То есть живое общение, живой телеграф – это хорошее средство.